Привет, с вами Женька. Наконец-то на улице снежок, а, новогодняя погода, прям такая предновогодняя, друзья. А Нового года еще далеко. Сегодня только у нас а, 18 ноября 2022 года, друзья. По 31 декабря еще достаточно привычное время. А, я весь уже видите снегу.